Старайтесь выводить деньги почаще. Я вот сейчас ходил в банк, снял, тут уже побольше заработалось, тут 350 тысяч рублей. Такие деньги я ввожу довольно часто, пока работает ВМЗ-бокс. Подключайтесь, зарабатывайте.